всем привет вы на канале торговой платформы xhub.io быстрый обмен криптовалют по всему миру в сегодняшнем видео я расскажу вам как продать биткоины за наличные в москве сделать это очень легко заходим на сайт xhub.io выбираем коин наличные в рублях город москва пишем имя телефон или логин в Telegram, добавляем адрес электронной почты, выбираем количество биткоинов, здесь мы видим сумму, которую получаем наличными на руки, также здесь указаны лимиты от какой суммы и до какой суммы мы можем произвести обмен. Нажимаем кнопку далее, наша заявка принята, специалист свяжется с нами в течение 7 минут. Передача денежных средств возможно с 10 до 19 часов. Обмен осуществляется в офисе, курс фиксируется в момент передачи денежных средств. Также мы видим, что создан чат по сделке со номером каким-то. В общем, ждем пока специалист свяжется с нами. С нами связался оператор и мы задаем вопрос, как будет осуществляться сделка. Оператор объясняет ход сделки. Мы приезжаем к ним в офис, предварительно договорившись о стоимости. При виде пересчитанных денег мы отправляем биткоин на кошелек. После чего мы забираем деньги далее оператор предлагает приехать по адресу и предварительно за час до планируемого визита нужно связаться с менеджерами так как они подготавливают деньги и пропуск вот таким нехитрым способом можно произвести обмен через сайт xhub.io. После того, как мы предварительно договоримся о стоимости биткоина, чтобы курс нас устроил, едем в офис, адрес которого скинули нам представители. В общем, если видео было вам полезно, поставьте палец вверх и подпишитесь на канал. Дальше будет интереснее.